Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч и сегодня у нас очередная очень интересная плата из обновленной линейки X570S Речь пойдет о MSI X570S Carbon EKX И как вы уже наверное догадались по названию, это плата с предустановленным на ее водоблоком от знаменитой компании EKWB но давайте друзья, обо всем поподробнее. Итак, MSI, как и все вендоры, решила обновить линейку плат на чипсете X570 и убрать оттуда бесячий многих вентилятор зоны охлаждения чипсета. Так появились платы X570S. Как я уже и говорил, X570S, согласно словам самой же AMD, это вовсе не новый чипсет, а S это просто обозначение silent, то есть бесшумный производителями плат, дабы как-то отличить платы с пассивным охлаждением чипсета собственно от всех остальных. Такой MSI родилась плата MPG X570S Carbon Max Wi-Fi, а уже в сотрудничестве с IKEY из нее сделали карбоны X, заменив обычные радиаторы на зоне питания процессора на водяное охлаждение, ну а точнее на полноценный водоблок. И хотя, друзья, я знаю, что далеко не все из вас используют кастомное водяное охлаждение, но данное видео, как вы понимаете, будет актуальным и для вас тоже. И почти все сказанное в данном видео справедливо для изначальной платы X570S Carbon Max Wi-Fi. Так что давайте, собственно, для начала изучим основу обеих плат и начнем, конечно же, с систему питания. Система питания тут базируется на восьмиканальном контроллере от компании InterSIL. Это AXL69247, который как-то управляет 16 MOSFET RAA-220.075 на 75 А каждый. 14 из них идет на питание ядер процессора и 2 на System on Chip, то бишь на все остальное. И того, что ни дополнительного контроллера, ни даблеров в этот раз MSI не применяет, то скорее всего применяется схема с распараллеливанием, когда на одну фазу весится сразу два мосфета. Итого мы имеем 7 плюс 1 фазу питания и 14 плюс 2 цепи питания, что в принципе неплохо. Но конечно до какого-нибудь X570S Aurus Master, который мы разбирали пару недель назад, с его 14 плюс 2 прямыми фазами и 14 плюс 2 цепями питания MSI все-таки не дотягивает. В этом плане она скорее добротный среднячок с очень хорошей компонентной базой. Что касается обвеса платы, то тут у нас имеется 4 2 разъема, все с поддержкой PCI-Express 4.0, однако поддержка это будет работать лишь с процессорами 3 и 5 поколения. Ну и при установке M2 в 3 разъем у вас будет отключаться часть из портов SATA. Всего SATA тут 8 штук, если вы вставите SATA M.2 SSD, то отключится два из них. Если же PCI M2 SSD, то сразу 4. В любом случае наличие 4M2 с радиаторами это хорошо. Можно сделать даже какой-то RAID-10 массив. Но нужно отметить, друзья, что если верхние и нижние радиаторы отдельные, то вот центральные два разъема запихнули под один общий, что, как по мне, не очень-то удобно. Да и сами разъемы имеют одностороннее охлаждение и отсутствуют какие-либо быстрозажимные механизмы, в то время как другие вендоры, типа Asus или Gigabyte, уже даже в среднем сегменте стараются применять эти две полезные фичи. Помимо этого на плате есть все нужные колодки для подключения USB разъемов на передней панели вашего корпуса, а именно одна колодка для USB Type-C, две колодки USB 3.0 и также две USB 2.0. Имеется 7 разъемов под вентиляторы и 4 разъема под подсветку, 2 адресных на 5 вольт, один обычный на 12 и один специально под подсветку от Corsara. Ну и самое интересное, что мне нравится в платах MSI – это тумблер для быстрого включения-выключения и Самой подсветки. На случай, когда ваша жена нарет на вас ночью за то, что комп светит ей прямо в глаз. Также для удобства у вас и вашей жены есть LED-индикаторы ошибок, и экран посткодов, позволяющий понять, почему ваша плата не запускается и что, собственно, пошло не так. Ну и конечно же есть кнопки на задней панели, это клярцмоз для сброса биоса и Flash BIOS баттон для обновления биоса без процессора, плюс старичок PC пополам, два обычных USB 2.0, 7 USB 3.2, HDMI, Wi-Fi антенны, 2.5 гигабитная сетевая, разъем USB Type-C, ну и конечно же звуковые разъемы. Звуковая уплата стоит новая, притоповая ILC 4080 и сама плата в довесок оснащается неплохим комплектом поставки тут и флешка с драйверами все таки 21 год и щетка для чистки пыли и набор отверток и также самое интересное насос и манометр для создания избыточного давления и проверки вашей водянки на протечке вот как то так больше по самой плате мне на самом деле сказать нечего, поэтому давайте поговорим немного о самом интересном, о водоблоке. Устанавливается он довольно легко, нужно лишь намазать процессор термопастой, вырезать и нанести, согласно инструкции, термопрокладки на охлаждаемые элементы системы питания, точнее на дроссель и мосфеты. Ну и затем уже установить сам водоблок, но он тут полностью никелированный и довольно массивный. Крепится он с использованием металлического бэкплейта и вот такой вот резиновой прокладки, дабы не было никакого короткого замыкания. И Да, что мне в этот раз очень понравилось, так это то, что провод подсветки можно элегантно запихать под радиатор M2 и скрыть его от чужих глаз. Мелочь, в принципе, но мне кажется что приятно. Ну и собственно все основное наслаждение конечно же получаешь, когда включаешь плату в розетку и наслаждаешься красотой ее подсветки. Даже камера не до конца передает то, что видит в живую глаз. Ну ладно, друзья, пора уже подключить его непосредственно к воде, в моем случае это отдельный кит с радиатором на 360 мм, и посмотреть на результаты по разгону процессора и оперативной памяти. Начнем мы, пожалуй, с последней. Разгонял я свою память Crucial Ballistics Max на микронах на 4000 МГц и в качестве процессора выступал Ryzen 5 5600X. В режиме работы контроллера 1 к 1 мы имеем максимум 3933 МГц с шиной в 1967 МГц. Что очень даже хорошо, ибо не всегда шина преодолевает отметку даже в 1900 МГц. И да, не пугайтесь, с низким результатом почти не и записи, ибо моего тестового 5600X, к сожалению, не работает один из каналов памяти по техническим причинам. Так что все скорости вы видите, собственно, на один канал. Так что если вы хотите получить более знакомые вам цифры, то просто умножьте на 2. Но если считать не хочется, то, чтобы вы понимали, расчетный предел по проводной способности для данной памяти на данной частоте в одноканале это плюс-минус 30 на 1500 мегабит в секунду и мы как вы видите подошли к нему почти вплотную на 4000 мегагерц память кстати тоже запускалась сработала но при шине в 2000 мегагерц испытывала самую частую проблему на именно windows сыпала ошибками так что тут мы тупо упираемся в возможности контроллера памяти установленного в 5600x Лучшие результаты можно получить, если поставить новый процессор из линейки 5000G. Там, как я и показывал уже, шину можно гнать и свыше 2000, ввиду немного измененной архитектуры. Что же касается разгона не в режиме 1 к 1, а в так называемом асинхронном режиме, то предел, которого удалось достичь, это 4666 МГц. Для сравнения, максимум, который я когда-либо выжимал из этих модулей, это 4800. В защиты платы скажу, что ревизия биосов тут первая и вполне вероятно, что с обновами ситуация станет лучше. Хотя, как я уже и говорил, смысла в таком разгоне с учетом существенного роста задержек и несущественного роста пропускной способности я лично не вижу. Вообще по памяти надо сказать, что на новых платах от MSI очень скудные QA-листы, количество модулей памяти, которые протестировал производитель, крайне небольшое. И очень хочется верить, что в будущем они эту ситуацию тоже поправят. Ну а далее у нас разгон процессора. Стоки процессора у нас работал на частоте в 4100 4200 по всем ядрам с бустом по одному ядру до 4650. С использованием PBO и небольшой настройкой Curve удалось добиться 4600-4650 по всем ядрам даже под жестким стресс-тестам типа LineX. Но ну, а если мы говорим о какой-то повседневной нагрузке типа рендера, имитируемой тестом Cinebench, то там частота по всем ядрам возрастала до 4750 МГц, и буст по одному ядру увеличивался до 4850. В ручном разгоне процессор брал 4700 по всем ядрам с довольно низким напряжением в 1.25 вольта и температура процессора при этом была порядка 85 градусов. Для сравнения на моей X570 Taichi от компании SROG та же планка была достижима с напряжением в 1.27-1.3 вольта, что как вы понимаете несколько хуже. Но это все было на невысоких частотах памяти и соответственно на частотах контроллера, если же контроллер запрячь по полной и установить память на частоту в 3933 МГц, то существенно возрастает потребление и 4700 МГц процессор уже с таким напряжением и адекватными температурами держать не может, максимум получалось выжать 4600 Вердикт? Память гонится на плате неплохо, но с QVL оптимизацией надо будет поработать. По процессору тоже все очень даже хорошо, водянка делает свое дело, хотя справиться с малой площадью кристалла и его смещенным расположением у 5600X даже она не всегда может. По поводу температуры зоны питания, охлаждаемой водой, все также отлично, буквально в районе 45 градусов. Ну а отплаты даже с существует там пассивного охлаждения выше 55 градусов не нагревался почему не сделали пассивное охлаждение раньше мне лично непонятно Стоит все это чудо с водоблоком от ЕК 460 евро, да и вот так вот немало, плюс надо прибавить доставку 16 евро и пошлину порядка 39. Итого она выйдет вам 515 евро или примерно 43 тысячи рублей. И конкурентов у данного решения по факту-то и нету, ибо другие вендоры пока что свои платы с водяным охлаждением представить не успели. И как показывает практика, даже если и представят, то варианты от S-Rock, Gigabyte или Asus стоят обычно значительно дороже, чем вот такая вот коллаборация между MSI и EECAM. Вот как-то так. Если, друзья, вам такое решение с водяным охлаждением будет интересно, то ссылка на нее будет, конечно же, в описании. Но если вам нужна обычная плата под процессоры AMD на M4, то список самых лучших, на мой взгляд, решений, как на X570, так и на B550 и B450, я оставлю в описании. Все ссылки будут даны на магазин CityLink, ибо он есть в большинстве городов нашей необъятной родины. Там есть доставка товаров и порой проходят разные скидки и акции. Во время которых можно урвать некоторые товары по хорошей цене, так что переходите, смотрите и выбирайте. Ну и помните друзья, что CityLink это магазин не только материнских плат, там есть также и другие товары, так что каждый сможет найти себе что-то подходящее, вот как-то так. Ну а с вами как всегда был Белыч, если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться, ну и также жмите колокол, чтобы не пропустить все самое новое на канале, у нас еще будет очень много чего интересного. Всем еще раз удачи и до новых встреч.